Да, да, я уже прыгнул, прыгнул. Лечу уже, родной. Но ну, с нами летит достаточно людей. Ну, мы в ангарчик же падаем, да? Тип уже зарядил пушку. у ну, нас Сереж. Получен увеличенный магазин. да, почув убил первое убийство помог вот такими таких местах где я падаю тетя, тетя, тетя. Дивися, тут у меня уже четвертый шлемак и третий брони. Да, да, я иду, Сережник, как к тебе иду. По мне, але там без скимось. Но я бы хотел бы найти тебя пусть. Да, да, да, это по нам, между прочим. <стрел> да, лома немножко. Это по нам стреляют, они по тебе. Типуля. пуля... Блин, стреляет по нам. Без я ему до... О, по башке надавал тоже. Не знаю. Как слон. Ты Я внеси, да, да да вижу вижу вижу одному надавал немножко, который к тебе бежал. Там еще выше есть один аккуратно. По-моему выше был еще один. Вот тут по-моему. Не заспотовал? Нет, блин, у него легендарный броник Нормальный чел Залитался? А ну чек, я тоже гляну, что тут есть интересно. <плодиспрофильм> да, есть! <плодиспрофильм> Убил Угу. А, Что-то я схватил лишнее Вот это, вот это. А, ярд. Люмбер Ярд А я Люмбер вард просто прочитал Понял, это лесопилка Вот тебе Логично тут Что логично, откуда логично Я же говорю, что My English is very big Ben. А вы мне не верили. Мы в, в центре зоны, блин. Можем залезть на эту блин, шляпу. Тут если не ты такое это такое и хорошее место, на самом деле. Я думал, тут будет как у тебя, понял, вокруг тебя защита. Что-то не очень вездечко. Тут маслина В маслину только так можно на да? Ядерный заряд? Да, Ну, это вот это взрыв. Вот это с грибком, который херачит. О, все, понял. Который нас вот Бежит убивали тебя. на, на вот, О, вот, вот он. Вот здесь засейвился, на будто на деревянный. Вон побежал вправо. Ты ты не парил, разве? Что, кидаю заряд туда попробую ты да. увидел куда он зашел он в этот дом да, зашел да оси а. да. прям на этот дом вот отметку поставил вот так вот и теперь на карте выбирай этот дом о да да да имбаш минус тип нет да отлично о. Начинается Это, если там чел, там чел. Там Где я Где? Внутри? Чел, а? Внутри? Да. Да ладно. оси я, де... я вижу, вижу. Сейчас подожди. А, Коктейльки, да? Я отхожу тогда. А тут твой ядер секунд. Я понял, твой ядерный удар и меня же шпахнет, блин. Я немножко отойду. Да, Ага, все, я засейвился, если что. 8 секунд. Давай, открывайся, Давай, давай, давай, Сереженька. Давай. Гаси, родной. Не? Нет? Нет, алло. В алло. алло, что за дичь? Блин, у нас еще типы вот здесь херачатся во всем. Вот тут. А он из-за зоны их. Да, не, не, не, ждем их. А я жду, зона. Они перехиливают ее будут. Не, не, не, вышел тип. А, помнишь, еще один есть. Еще есть один. Да-да-да. Выжидаем. А, по мне со спины стреляют. Спину, спину себе демпкину. За выживание. Он мог отлететь уже В зоне Зара, я туда, дивися а там, короче Я зара мож... А, мы на еще 40 секунд Иначе просто... Не Вижу, типа, вот тут вот, вот, вот. <связывая> Да, нокнись ты уже, ни хера себе я ему навалял там Он нокнулся Бачу там что-то тут Хочу заряд поставить, 20 секунд На желтой метке на твоей, да? Да-да-да ну, А там, я там, тоже в зоне, зоне ещё Вот 10 секунд заряда Угу, mm -hmm, давай-давай Мы треба его точно заспохли, где бы ты не в доме? Да я думаю в доме, Серёженька Так, чекай, ну, да, я свою поставлю метку, точно. На, дядя. Он, да-да-да, в доме, в доме. Да что такое, не умер, да? Бел, минус два. Да ладно, хорош. Лучше просто. Осталось, один чел остался, Серега, Один челик, и он где-то вот там вот. Пойду, то я чтобы мы двое есть что было. Ты уверен? Да, что. Прикинь, Не, типа тоже -то... ядерный удар кажется, и он сейчас нас с двоих здесь шмякнет. Слышь, сколько ты килов а сделал? Пись. Я 4 кила сделал. Писть. Писть. Хорош. Блина помощи. А, блин, может зона высунута. Наверное. А высунет, я тебе отвечаю. Бонус за выживание. Конечно. Получен передний край обороны. И My... он стоп пудов на руинах на тех, спереди нас, которые... А, давай, ядерный ждем и все, просто сейчас у нас есть время, мы сейчас подожмемся, такое аккуратное место, чтобы более-менее в зоне. И все. И ты туда ядерный херакаешь. У меня еще целая минута. Ну, ждем, все, ну мы в зоне вообще. Я уверен, что он просто, это я Я просто, ну, на все сто уверен, что он в этой теме, типа Эдаметочку очень, Ну, я думаю, он вот тут вот, вот Прям да? на этой карте Ну, а больше негде, если ты слева дом херакнул То все остальные, типа, локации такие очковые, закаменные Ну, я кинул именно туда, побачим, я куда он будет Угу я с пуликом. Ты влево, а ты Давай я за дерево пошел. Доброе. 12 секунд взрыва. Угу. Поки чекаю. Ну если угадал, буду идеальным. Так ставлю себе меточку. Угу. нас за выживание. Давай, долби, Сереженька. Долбий! <звучит> Нет? Один, нулю Нет? Не, прикинь. Я что well, а за дичь? We, we, not... мы не в зоне. Мы не в но... Капец. Okay. Под камешек, под вот этот пойдем. мы меня еще. Слева, no, слева бежит. Awesome. Oh, no, to, like, Поздравляю. Поздравляю, друзья мои, наконец-то. Наконец. А нет, ты слышишь ядерный удар, это не справедливая керня